Чтобы установить связь между импульсом силы и импульсом тела, используем закон Ньютона. Подставим в эту формулу для ускорения. Получаем искомую связь. Импульс силы равен изменению импульса тела.